Ознакомился с Алексеем Шаровым 6 лет назад, заинтересовался продукцией Леоплат, но работать стал 2,5 года назад, так как немного сомневался. Увидев результаты, понял, что Леоплат лучше, чем все костные материалы. Знаний не хватало, поэтому решил получить более подробную информацию от Марии Александровны Носовой. В 2021 году ездил в Питер на двухдневный курс. Паразонтальная хирургия. В 22 году ездил на продвинутый курс «Теория и практика. Мукогенгевальная пластика». Понравилось, что Мария Александровна очень доходчива и просто объясняла и показывала на практике. Мое мнение не только доктор, но и преподаватель от Бога Мария Александровна. Большая благодарность вам в ваших делах и успехов вам.